Добрый день. Перед вами вращающийся ротор статического двигателя, который работает в поле магнитных магнитном поле постоянных магнитов. Ротор представляет собой конденсатор с внешней и внутренней стороны обмотки которые параллельно подключены к конденсатору электролитическому. Здесь есть напряжение 34 вольта. Конденсатор держит напряжение. Емкость 150 микрофарад. Это я сделал для того, чтобы ну, разобраться в самом процессе. Ротор может вращаться и без электролитического конденсатора, то есть поддерживается вращение его. За счет того, что внешняя среда, ну, воздух электролизируется, электролизуется, я так думаю, и происходит, поддерживается вращение рота. Саму природу я не могу объяснить этого явления. Возможно, взаимодействуют какие-то другие, тут какие-то другие взаимодействия. Может быть, элементарных частиц каких-то улавливает электрическое поле конденсатора. Но стоит мне изменить конструкцию сферомагнитом. Ротор останавливает. То есть четко просматривается такая зависимость, что участвуют в между собой магнитное поле постоянных магнитов и электрическое поле конденсатора ротора. Это прослеживается четко. То есть стоит мне заэкранировать магнитное поле сделав, допустим, в этом месте больший, большего размера ферромагнитик или металл какой-то здесь, и все прекращается. Саму природу я не могу понять, процесса, поэтому показываю, обращаюсь к вам, возможно, вы посоветуете. Каким образом, разобраться в этом. Ну, так ротор будет час вращаться. Расход заряда, то есть он притормаживается и набирает определенную скорость. И он ее очень долго держит. Единственное, что происходит, изменение в этой системе, это что стальные шарики усиливают намагниченность и возрастает трение между шариком. Они неподвижны, но один вращается, который внутри. От усиления намагниченности относительно первоначального Увеличивается и трение. Но тем не менее, поэтому вращение слегка затормаживается, но продолжается. Естественно, что такой ротор можно вращать и на больших скоростях. Это просто нужно изготовить соответствующую конструкцию. Какие взаимодействия здесь? Электромагнитные. Возможно, улавливаются какие-то частицы, и они поддерживают. Может быть нейтрины, может быть еще что-то. То скорее всего, смотря на каков в каком месте находит вращается этот ротор, он может либо вращаться быстрее, либо медленнее. Я так думаю. Скорее всего, он будет реагировать и на обычный солнечный свет, но это это я еще не проверил. Эта цепь между обкладками конденсатора и стальными шариками она как бы еще здесь не завершена, то есть здесь идет разряд этого конденсатора емкости через поле внешней обкладки. И здесь должен должна быть какая-то конструкция, которая либо ускорит этот разряд, но будет усиленное вращение. Ну и не знаю, но то, что это влияет на Здесь у меня ничего нет. Ну, я проводил опыты с лепестками. Это влияет. Либо ускоряет вращение, либо затормаживает. То есть, здесь должна быть как, как, какая-то конфигурация лепестков в этом месте. Но двигатель как бы довольно интересный своей конструкцией. Вот, можно представить что он будет весить сотни килограмм и тогда этот эффект будет возможно совершенно другим он может быть очень тяжелым потому что магниты могут удерживать довольно приличный вес сотни килограмм Это сладенькие магниты которые стояли еще на советской технике Расстояние от э, вот этого количества шариков, это просто настройка, тонкая настройка. Но у нас здесь довольно грубая, но нужно очень тонко настроить растяжение гравитационной силы гравитации магнитного взаимодействия поля. И возможно, когда при более тонкой настройке, эффект проявит нам всегда намного лучше. Ну вот он, ротор вращается уже а, таким образом. Вот он установил свою скорость и так он будет вращаться с очень медленным замедлением, незаметным. Интересно то, что в этом участвуют именно заряды. Заряды которые получает этот ротор либо из внешней среды, либо от емкости конденсатора. Конденсатор практически не чувствует этот разряд. То есть он как будто он и не тратится вообще. Он больше такое впечатление, что он разряжается просто когда остановлю ротор, покажу заряд конденсатора и как он собран. Так, после того как он вращался, вот он. обмотка внутренняя, обмотка внешняя, конденсатор. Параллельно обмотки ротора подключены, внутренняя и наружная. Высокое напряжение я не использую, потому что оно приводит к тому, что ротор расшатывается, то есть опасно с ним работать. Ну, вот конденсатор заряжен, обмотки ротора заряжены на 30 вольт немножко меньше ну на 1 вольт на пару вольт за один час конденсатор разрядился то есть что то происходит интересное в этой конструкции ну, до конца я объяснить не могу. Так как эта обмотка, скажем так, она может замыкаться через воздух в магнитном поле. Ну, со временем буду показывать свои новые варианты этого двигателя.